Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока по Quixel Mixer Asset. В этой части я продолжу построение окна для Displacement карты, которую экспортируем в Quixel Mixer. А также покажу, как работать со специальными профилями для кривых. Ставим палец вверх, пишем комментарии и подписываемся на канал, если Вы еще не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. В третьей части мы остановились на создании подоконника. Теми же инструментами создаем остальные части окна. 3D-код есть замечательный инструмент VoxHide, и именно сейчас я его использую. Он работает на воксельных слоях и позволяет скрывать или снова показывать часть геометрии. Таким образом, можно очень быстро получать такие формы. Кстати, если использовать кат или бокс-хайт под определенным углом, вы можете получать такие интересные скосы. Главное, не забудьте нажать Enter после всех выполненных операций. Кстати, Вы можете использовать поуз инструмент, как каналах FFD в 3ds Max или Deform в Maya. Далее, продолжаю детализировать окно с помощью примитивов. Для чего я создал эти вспомогательные объекты, Вы чуть-чуть позже узнаете. А сейчас давайте создадим специальный профиль, который будем пускать по кривой. Для этого скрываем все, создаем новый слой после чего добавляем любой примитив. Обязательно на виде топ делаем последующие операции. 3D-код есть замечательный редактор кривых. Curves Editor. Чтобы его активировать, идем в меню Curves и выбираем Activate курс Editor. Обычно я начинаю работу не с безе кривых, а черчу простые прямые. После чего просто их сглаживаю, редактируя вертексы. Мне так намного удобнее. Чтобы разобраться в моем Workflow, давайте начертим какой-нибудь профиль с помощью третьего инструмента. После того, как Вы начертили любой профиль и замкнули его. Выбираем второй инструмент и просто наведя на вертекс кривой, нажимаем правую кнопку мыши. Затем, просто передвигаем эти вертексы в пространстве. Таким образом, получаем нужный профиль. Теперь, чтобы применить кривую, Вы можете нажать правую кнопку мыши и выбрать Apply курс или кликнуть на эту кривую в курс 3 окне. Это окно можно включить в меню Windows Popups. Выбираем кривую. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем то же действие. В итоге, Вы получите нужную геометрию. Затем, чтобы удалить кривую, выбираем ее в списке, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Delete Item. Затем, применяем инструмент Resample к этому профилю. Кстати, Вы можете назначить любую комбинацию клавиш для этого инструмента. Просто наводим курсор на него, нажимаем End и назначаем нужную комбинацию клавиш. В Required Polycount задаем нужное количество полигонов и нажимаем OK. Затем нажимаем правую кнопку мыши, наведя курсор на данный объект. Выбираем Экспорт Save to Splines Panel. После чего у Вас появится специальное окно, в котором можно настроить клонирование объекта по оси Y. То есть расстояние между этими копиями. Настраиваем значение так, чтобы не было никаких пробелов и нажимаем OK. В следующем окне Reduction Percent ставим 70%. Теперь, если Вы зайдете в папку курс, Вы обнаружите данный профиль. Затем, если Вы начертите любую кривую в пространстве, Вы можете применить этот профиль к ней. Для этого выбираем кривую в списке Curves 3. Нажимаем правой кнопкой мыши и кликаем на Attach Tube Models Array. После чего, выбираем нужный профиль и увеличиваем радиус. Как видите, профиль применился к кривой. Таким образом, Вы можете создавать разные интересные орнаменты и так далее. В любой момент, Вы можете выбрать другой профиль и получить иной результат. Применив другие настройки. После того, как Вы довольны результатом, нажимаем Apply курс и делаем Resample данного объекта.